Дайте денег, пожалуйста, сколько не галка на хлебушек. Здорово. Ну, как ты? Сегодня у нас с тобой не совсем обычный формат ролика. И я сразу хочу попросить тебя максимально с правильным пониманием отнестись к данному видео. Ведь у меня не было изначальной идеи или задачи как-то поглумиться над этим парнем. Я, как и все, заметил его совершенно случайно, заспавнившись в городе Мурина. И как и многим другим, мне стало интересно, что же там такого происходит, ведь он буквально ревел в голосовой чат, выпрашивая у всех вокруг деньги. Обо всем об этом поподробнее в этом видео. А перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя,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 с того, что я, как и многие другие, совершенно случайно заметил этого парня, заспавнившись в городе Мурина. Конечно, блин, я несколько миллионов казино в казино Парень буквально ревел в голосовой чат о том, что он проиграл все свои деньги в казино и теперь стал попрошайкой. И мне стало интересно, реально ли это правдивая история, или он просто-напросто таким способом старается выманить из людей как можно больше денег. Мне стало интересно, дадут ли ему денег и как много он сможет заработать благодаря данному способу. Хотя с какой-то стороны это даже довольно трудно назвать способом заработка. Дайте, пожалуйста, денежек сколько не жалко. Но, к моему удивлению, буквально уже через пару минут, с того момента, как я увидел, что он попрошайничает, ему все же удалось выклинчить деньги у некоторых игроков. Сколько он конкретно получил, я не знаю. Но самое главное, что этот способ, как оказалось, работает. Я решил особо не полиции, чтобы меня кто-то вдруг не узнал, и при этом я его как-то не вспугнул, начал следить за ним с помощью админки. Я 28 миллионов рублей проиграл. Спасибо тебе большое, Олег. Поро сын. И как я тебе уже и сказал, буквально через пару минут с того момента, как я увидел, что он попрошайничает, один игрок дал ему уже деньги. Сколько конкретно он ему дал, я, к сожалению, не знаю. Но самое главное, данный способ рабочий. Дайте, пожалуйста, сколько не жалко денег, уже могли ушить некоторые люди его начали реально жалеть ведь достаточно много людей относятся к такому с пониманием достаточно много людей сами довольно часто проигрываются в казино некоторые бывает даже спускают в этом казино абсолютно все то что копилось месяцами я сам буквально недавно а точнее на прошлой неделе сходил в казино и проиграл все свое имущество но к счастью мне не довелось стать таким попрошайкой я вовремя одумался и приступил снова к работе к дикому фарму денег ведь когда ты идешь к Казино. ты должен отдавать отчет своим действиям ты должен идти туда с пониманием того что ты заведомо проиграл ты должен понимать что будет с тобой если ты реально спустишь все эти деньги ты не должен идти в казино только с той мыслью что ты выиграешь ведь всегда есть обратная сторона этой медали Честно говоря, я не понимаю, зачем сразу реветь. Ведь ты реально виноват в этом только сам. Тебя никто не заставлял. Ты сам принимаешь все свои решения. Дайте, пожалуйста, денег на хлеб, сколько не жалко. Но, конечно же, люди в такие моменты делятся на два лагеря. Всегда найдутся те, кто тебя поддерживает и хоть как-то помогут. Но найдутся и те, кто максимально отрицательно относится к данным попрошайкам. Нахуй иди, малышня ебаная. Понятно, ушел отсюда. Ты и зарабатывай. Ты и зарабатывай. И какой-то стороны они правы. Парень плачет на то, что у него 35 уровень и он проиграл все свои деньги. Какой смысл теперь работать? Я тебе поздравляю! Нахлипьюще дать. Свалить сюда! Свали отсюда, не мешай мне выпрашивать деньги. Конечно же, какой смысл теперь снова зарабатывать бабки, когда ты уже так долго играешь, накопил достаточно немаленькую сумму, но по своей же глупости спустил ее за очень короткий срок. Но опять же, я тебе говорю, ты сам в этом виноват. И ты должен был понимать, на что ты идешь. У тебя должен быть какой-то план действий. Что ты будешь делать в случае того, если ты все проиграешь? Дайте, пожалуйста, деньги, сколько, конечно. На хлеб, Сам заткнись. В общем, когда этого парня начали уже дико хейтить на спавне в городе Мурина, он отправился к Альфа-банку, к работягам, к скоплению тех людей, которые постоянно фармят на инкассатора. Вместо того, чтобы приступить к работе, заработать за те же 10-15 минут 40 тысяч, он решил ходить и выпрашивать их у этих работяг. Дайте, пожалуйста, деньги. Колька не жалко на плевушек. Довольно долгое время я на все это смотрел, довольно долгое время я наблюдал за этим, да в какой-то момент мне было его реально жалко, но как я уже тебе сказал он виноват в этом только сам, и чтобы окончательно убедиться в том, что он реально проигрался и просит денег для какого-то быстрого старта, не знаю, может быть он решил стать перекупом, не фармить эти верты, а навыпрашивать там порядка нескольких сотен тысяч и отправиться на БУ рынок, заняться перекупом, короче как-то подняться, я решил телепортироваться к нему и Просить конкретно у него лично, сколько он хочет денег, чтобы перестать попрошайничать. И самое смешное, что в этот момент подтянулись еще люди, которые стали ему помогать и передавать деньги, лишь бы он уже перестал ныть и попрошайничать. На вопрос, сколько ему нужно денег, чтобы он перестал заниматься этим гиблым делом, он ответил, что ему будет примерно достаточно 100 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, мы даем ему 100 тысяч, после чего он перестает просить у всех вокруг деньги. Ого! Ого! Вы мне 150 тысяч рублей дали. Спасибо вам большое, мистер. Огромное. В итоге я сам лично передал ему 50 тысяч рублей, хотел передать, конечно, побольше, но дело в том, что игроки поблизости стали также передавать ему деньги. И буквально за 10 секунд ему на передавали 150 тысяч рублей, плюс неизвестно, сколько еще он выпросил до этого. То есть, как минимум 150 тысяч рублей он уже заработал на данном способе. Но самое главное то, что он обещал после этого перестать попрошайничать. Но тут же меня смутила его следующая фраза. А что мне будет, если я начну просить? Просто подошел, стоит. 140 тысяч да, еще. А че мне будет, если я начну снова просить? То есть задавая такой вопрос, я думаю, ты уже понимаешь, что у него была задача собрать далеко не 100 тысяч рублей, чтобы снова начать свой путь того же перекупа или кого-то либо еще. Он понял в этот момент, что у него удалось получать легкие деньги довольно быстро. При этом абсолютно ничего не делая, Достаточно лишь просто пореветь в микрофон и надавить на жалость другим игрокам. Но все-таки не будет будем делать поспешных выводов, а просто-напросто продолжим в тихарях следить за данным игроком. И на какой-то момент, к моему удивлению, он реально перестал плакать в голосовой чат и выпрашивать у других игроков деньги. Но он стал писать в нон-рп чат обращение лично ко мне. Он проверял, не слежу ли я за ним. Естественно, все его сообщения я игнорировал. И судя по всему, он подумал, что я за ним больше не слежу и отправился куда-нибудь по своим делам. И что же ты думаешь? Дайте денежек сколько не жалко. Что и требовалось доказать. Как тебе такой социальный эксперимент? Как тебе такой формат данного видео? Мне самому лично очень понравилось. Если вдруг тебе реально зайдет такой контент, зайдет такой формат, то я готов сам лично стать попрошайкой на один час и посмотреть, как много денег возможно заработать данным способом, снять для тебя такой ролик. Все будет конечно же зависеть от твоего актива под данным видео. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится мое видео, нравится такой подход